Всем привет, ребят! Сегодня откатываем э, в Сочи э, легким автомобиль ролейный. Э, в прошлом году мы его тоже катали, в позапрошлом катали. В прошлом ровно почти год, без двух дней. Э, что поменялось? Поменялся здесь, стоял э, ресивер NFR Style. Ну, сварной вот это с фланцами кривыми Все подсасывало, непонятно как Теперь стоит ресивер чистый НФР То, что на НФР-ке ставилось На данный момент уже покатались немножко Единственное, что ментов тут дофига, блин Что-то пытаемся объезжать, потому что по 12.51 могут закрыть И сейчас стали на заправке Поедем, наверное, все-таки на сало хаул сгоняем мы <связать> <связать> там все-таки ментов нету про горные дорожки, на которой в прошлом году в общем-то, катались, ну и в таком боевом режиме уже будем единственное у меня тут только какая-то проблема непонятная, это потеря связи постоянно с блоком управления, На то есть, то нету блин. вот тут на Астон Мартин ездить будем связь почему-то периодически теряется, я не понимаю почему то есть едешь, едешь Нормально все, вдруг бац, и нет связи. Пока не удалю компорт и ни, заново его не найду. Что перетыкаешь, что не перетыкаешь. Вроде с разъемами, с кабелем нет никаких проблем. Непонятно откуда. На некоторых тачках такая ерунда бывает. Единственное, ну, даже не знаю, что тут. Можно попробовать отключить питание от блока зарядки. Он здесь у меня где-то валяется. Вот но он не трансформатор, не гальвана развязанный, дроссельный, поэтому может быть токи перетекают, и, либо по по этому, по массе самого этого у УВД может течь какие-то токи и начнутся проблемы. Так что сейчас поедем, покатаемся. Да, погодка у нас сегодня 25. 7 сентября. В прошлом году было жарко, в этом году как-то прохладно. На днях тут вообще ураган был и 20 градусов. В прошлом году за тридцатку с чем-то наоборот были пожары и очень лютая жара была. Как раз сейчас вот комфортно и все хорошо. Ну, поснимаю, в общем, уже на Солохаул, когда будем гонять там. Ну, поедем сейчас туда, по крайней мере. Ну и потом поснимаю еще под капотку, чтобы вы видели. Фотки я уже сделал ну и посмотрите, что и как сделано здесь вот, ребят, едем уже на, по дороге на Сало Хаул но здесь машин дофига и не обогнать со связью я попытался побороться, на всякий случай сейчас выключил зарядку из ноутбука чтобы вот эти паразитные токи не текли ну и посмотрим заодно, как это все будет батареи по идее тут дофига хватает будет, потому что у меня запитано здесь крокодилами просто вот плюс и минус и на прикуривателе вот такой выносной а, а у ПДХ масса идет с мотора, соответственно вот эти текущие токи паразитные могут быть, ну, наводки скорее всего выдают и связь периодически теряется но пока вот отключил ни разу не было такой, такой проблемы чуть попозже еще поснимаем. Время нам здесь. так как э, Макс прислал ее мне уже, когда я здесь находился, я не успел ни установить, ни Матлаб, ничего. А там надо определенной версии искать это все. Поэтому э, катаем без обработки Матлаби. Без нейронных сетей. Ну, в принципе, тут как бы она просто ускоряет процессы все все. А на качество никак не влияет особо. Ну, влияет, естественно, но... Не ограничено во времени, в общем, поэтому нет проблем. закрепим блок управления, потому что он вот запарил уже. По крайней мере сейчас пыли хоть нету, то что сосели да, и да, на мойке нам вообще, а тут вот все летало просто в сейчас будем решать проблему, дальше поснимаем. Все, мы кардинально решили, мы блок управления, который стоял, открутили. Сейчас его убрали, а инженерник сюда прикрутили. Все, как бы, теперь летать ничего не будет. Да, пока у нас капот открыт, здесь тихо, как бы хорошо, как раз все можно поснимать. Ресивер теперь NFR, оригинал, то есть не какой-то. Все сделано хорошо, мотор старцевский, с валами старцева. Я не помню, какие у тебя там валы? 11 ,2. 11,2, а фаза то не помню. Фаза по профилю вала 310. А, ну где-то 310, при да. При точно при, при, точно не помню. При не знаю. Сколько это да. Это при... спецов узнал. Да, в принципе едет нормально. Отсечка у нас 8800. Я сейчас к 9 сдвинул, не хватает немного. Попробуем э, до 9 ее крутить. Э, и посмотрим, как она там поедет. Тут, в принципе, все как бы нормально. Ничего, ну особенного нету. Переходник, соответственно, с НФР, ну на мех-дроссель. Да, оригинала да, оригинал именно. Алюминиевый, точенный. Соответственно, ну дроссель, дроссель, я не помню, у тебя пилин. 52 -й. Ну, тут больше и не надо. Mm -hmm. Народ там, любители, ставит 54-й или еще что-то. Да. Ну, и впуск будет холодный, потом фильтр здесь, и будет, будет выведено в фару сюда уже. Хороший он... сухой фильтр. Да, да. И он вот там... Ну, здесь не видно, вот он, вход. Соответственно, потом, как бы фара вот как раз и будет выходить. Здесь маска такая. Две приоровские габаритки. Да, здесь будет отверстие. Пусть вот как раз для охлаждения. Это это. Убрал просто от горячего воздуха, от вентилятора. Так это понятно, здесь смысла нет никакого. Тормозилки здесь четырехпоршневые. У тебя чего они вообще? Промо, промо. А, это промо. Самые легкие. А, у тебя и диски промовские с роторами, да? Да, да? да. это самый легкий. Точно он... Тормоза 15 на сегодняшний день. Сколько вариантов вот э, с Нисана, да, там ребята берут переделать, но они тяжелые. Резина у нас стойки три восьмерки по кругу все, капот пластик. Кстати, вот через Леху можно пластик купить на да. спортивные до да, автомобили. А ты на какие там именно на оптичную на и на на, на, наши, да, на отечественные. Ну, то есть можете к нему обратиться. Я ссылочку под видео скину и звоните, если что-то вам понадобится именно конкретно. Сделано все очень неплохо с этим капотиком. Мы сейчас катались, поджат он тоже хорошо, чтобы не болтался, а то у некоторых да, болтается. Да, шланчики там подсунуты, все это, угу. чтобы не болталось, а то бывает, болтается и разбивает вот крепление вот этих замков, потом выламывает просто. А, Вадим, подсмотрел у Клима Байкова здесь на классике ну, ручка угу. вот такая. Но. Ну, я думаю, что-то придумал, типа, знаешь, буксировочной петли. Ну, либо так. Взял, да, одну руку, хоп, поставил. Ну, давай покажу, как это все легко и просто. Да, капот с обратной стороны покажи, давай я покажу. А, да, да, Здесь все цивильно сделано, с ребрами нормальными, то есть как бы все как положено. Это легкий спорт. Да, да. Здесь да. потяжелее какой-то. Для гражданских. Да, в принципе, ручки то нахрен не нужны, я думаю, что. Ну, так можно, одел одел. Можно вот так взяла. Зато он не болтается, ничего. Ничего не, не мешает себе. Да, в салоне у нас каркас здесь стоит, но.. Это же не амалогированный, я так понимаю. просто... Это, это каркас, наверное, еще с, с времен у Феаспуса, ну, управления. Я понял, да. автомобили. Да. А, по всей видимости, хромонтировая труба, легенькая. Очень. Mm -hmm. Ну, потому что, видишь, сзади нету креста у тебя, и там только это перекладина. Каркас, да, это с 99-го года машина, как ее в Канятии сделали. Так. Ну, Красней понятно. В нынешнее время здесь должно быть два креста сзади. То есть... Да. Ну, соответственно, здесь по-другому немного все. Сверху, была. да, крест должен быть. Здесь просто перекладина. Здесь вот одна перекладина, должен быть крест. И вот здесь, сзади, за сиденьями тоже крест должен быть. Э -э, тогда они как бы уже... Ну, конструкция немного совершенно иная, более жесткая. Да. Задний дизайн-сервис тормоза. А, ну, понятно, да. А колодки что, у тебя там ебцехи, что ли? Да, да, гринстюф. А, ну, я так и понял. Mm -hmm. Так что вот сейчас катаемся... Все сделали, да, а что? Ну вот, видишь, я усилил здесь. А, ну, все, говорили. я понял. На чашке ты имеешь в виду? Да. А, ну все, понял. Здесь наши эски, внизу наши эски. Ну и передние тоже будут наши эски. В будущем. Так что сейчас покатаемся, уже поедем вниз э, с Алоха, Попробую, попробуем, как там будет. Сейчас более точная у нас была грубая настройка, мы более точно. Но сейчас она все лучше и лучше у нас получается. Прям да. как надо да, ей. Я отсечку сдвинул, все-таки да. попробуем покрутить ее. Потому что она туда стремится идти. Да. Ну, до 9 будешь да, крутить да, и все. Да. Потому что сейчас в 800 да. упираемся и как-то чуть-чуть не хватает. Да. Может быть, как раз компенсируем все это дело. Так что вот там, вот, смотрите, вон город, вот везде. Это мы, я не знаю, Солох там на какой высоте он находится. Ну, высоко он как-то на забивать смотреть. да я так, так обманим, тоже я скажем, тоже так обманим. не помню ланика будем дальше кататься продолжим сейчас посмотрим как пройдет все ну вот мы выехали сейчас в обратную сторону ноутбук пока сложу чтобы не париться потому не было а как бы оно было ага, но да давай покажем сейчас погоди ага. здесь заговорю да сейчас вылезем на труба да да вот. у них давай. аттракцион сделали о него. потому что он в том году еще делался А, свет там. Тут на широкоугольную камеру конечно плохо видно что высота а -а -а. тут очень большая я вот спускался где-то тут мостик у них есть там дальше по-моему вот там угу. можно проехать э -э дорога ниже и как-то там через мостик я помню ночью прикольно и вот они здесь аттракцион сделали на канатной этой фигне спускаешься вот туда на площадку вдали вот там я думаю что вряд ли вы там увидите потому что для этой камеры это как бы далеко из-за угла Здесь тишина, как бы, вообще классная. Там вот речечка. Кажется, что не высоко, а по факту высота здесь очень большая. Потому что Женек, я помню, автоген как-то, блин, говорит, он, смотри, собачки какие-то гуляют, и машинки радиоуправляемые. Я говорю, не собачки, ни хрена, а люди на конях. И машинки-то уазики по этим камням ездят. Причем там камни-то нифига не маленькие. Это вот сверху кажется, как будто там галька какая-то, на хренушке. Смотрю, они, кстати, эти передвинули. Они раньше сюда стояли и тут размыло что-то. В том году еще. Вот так вот тут. Мы туда ездили, а а туда. Харцис Первый, второй. Да, да. Харцис Первый два. А там находится. Мы как-то с женой на него тоже ездили. Там дорога асфальтовая потом заканчивается, и. По горам можно куда-то там уехать. Я попытался, но уже темнело. Я думаю, ну нафиг. И бензин заканчивался. Мы спустились здесь и поехали там по мостику, в общем. Там чайные плантации, кстати, все такое. Че, бачок? Что картерные газы вывел. А, картерные. Да. Я понял. Видишь, губка. Ага. Да. <смех> Не. Здесь компрессия 12, степень сжатия. Да, да. Где? А что за Где? Какой? А, это гасить, это при, при аварии питание отключается, чтобы не, это, не полыхнуло. Если там пилоты без сознания сидят, а зрители могут подбежать и дернуть, чтобы не коротнуло и не загорелось, чтобы вытащить. Еще такая же ручка должна быть пожаротушение. На чём? А? Мотор, на чём? О, Ну здесь шестнарь стоит. Атмосферный, а атмосферный мотор, мотор да. А а атмосферный, ресиверный, но ну, ну, злых очень валах. У меня пункт Ну, это-то а ну, а, подрали сделано. Это и да, шиберы и, и, и все именно, остальное. И я не видел, да, ладненько, ребят, сейчас поедем дальше, я еще поснимаю. мотоцикла. Ну да, и перегазовка быстрая, раскрутка идет. Сейчас Сергею позвоню, пусть он приедет, яму откроет нам. А... понял. Ну все, мы уже как бы здесь в центре Нет. снимать особо нечего уже из гаража Все, ребят мы приехали половину уже открутили сейчас будем загонять в гараж откручивать уже саму сам датчик кислорода он внизу все остальное мы перекрутили то есть тут закрутим на, на лесенку я заберусь и что по конфигу да свечка здесь больше и ридиовый вот такие вот стоят ребят я не помню с чего они там, на, на фольцах до хрена куда да, ставятся, да. вот такие вот. Конфиг здесь, э, да, 70, расскажи 70, сам лучше. 75.6 коленвал, э, шатун усиленный 133-32, Hpg э, грубо говоря приора, э, валы 11.2, фаза 310, NF, ну тоже старсовый. Да, да, да, ресивер Nfr, паук, старцев моторспор вот 63 трупа 421 421 6 по кпп кпп шестиступенчатая седьмой ряд 49 жесткая блокировка дисковая, ну дисковая да, да там дисковая блока не, ну, не винтовая типа квайф да. а обычная дисковая но она а, что-то упала там. она дофига там как бы блокировка эта резко очень срабатывает и она может вырывать руль очень mm -hmm. этот неприятный момент бывает не когда у тебя срывает все это дело надеюсь он не сюда не uh -huh. сюда подвинемся да ну в общем по машине каркас соответственно но каркас здесь ä, ä, под амалогацию не, не проходит и духов временно прикручена ä, Вторая, как бы это вообще подгонки горные рассчитано Блок управления январь, пятый Все остальное Тут Леха еще доделает С приборкой надо разобраться Что-то тахометр виснет И в общем какие-то проблемы возникают Но это мелочи вообще ни о чем Что мешаем? Сейчас восьмерку загоню Давай загоняй тогда, да Ну с этим рисаком вообще едет Прям вообще бомба Графики потом выложу могу сказать только что массовый расход 6 660 килограмм у нас получился в пике на 9000 там 999 Сейчас я загоним открутим и уже поедем отдыхать Давай-давай, проходит. Тут вот такие гаражи, если вы видите, многоэтажные дома. Может. Виноградик растет, тут люди живут на постоянку вообще. Вот так вот получается. О, гаражи двухэтажные. На вот второй еще уровень, с окошечком. А, очень удобно. Лег, мне же надо забраться вначале. А, я пока не догоняю, я вот здесь. Оторвану. А, давай, да. Что, как твои-то впечатления вообще? Да, а... я вообще просто, просто такой кайф получился. Ну, мне тоже очень понравилось, прям так динамично, вообще в кайфово получилось у нас. Прям драйво для... и оторвались mm -hmm. сегодня, прям кайф поймали. мини минеральный да? Ну, такое, да. При настройке ты как бы mm -hmm. прям во всех режимах отдубасили ее. Надо привыкать к автомобилю. Ну, тебе это надо просто уже... вкатываться, сейчас конечно, до... да. доделать все это дело и вкатиться уже. Я думаю, что все нормально будет. Дособираешь, и yeah. стимул уже будет у тебя yeah, настроен. Конечно. И как бы ты понимаешь, что ты можешь выехать. Yeah, yeah. Где-нибудь промчать там, не знаю. Да? А у вас, кстати, в этом году-то на Хун-то вообще есть? У, у нас, смотри, нет на Хун нет. У там нас, нас... почти каждый год на Хун же. У, в нас это сентябре, время. Э, у нас в сентябре, у нас сентябре 25 числа э, Гизельдера. Mm. подъем на Хун. Я понял. А раньше что-то я как, сколько раз не ездил, а постоянно <связано> на Хун постоянно. В прошлом году на же Ахун, я да, Мургену настраивал на Ахун там. На Хун в этом году отменили. Странно. Три этапа. Три этапа ну, асфальта, три грунта, а, если в том году горная гонка 5 грунт, 5 асфальт было, сейчас 3-3. Ну, надеемся, да, надеемся на будущий год все вот эти вот подберем мелочи и поедем. да Ну, в общем, вы, ребят поняли, все сегодня откатали, никаких эксцессов не было, то есть вообще ровно, гладко и да, класс, качественно. Класс, класс. Не забывайте ходить под видос, там две ссылочки на Драйв и Контакт. Ну, туда я Владимир все выкладываю. Спасибо. Да, не за что. Выкладываю все эти графики, ну, и описываю там по минимуму. Сейчас мало пишу, потому что все в видосах мы и так говорим. Да. Ну, и, соответственно, ставим лайки, колокольчики, там, все вот этот дребедень. Ну, и mm -hmm. ждем каких-то новых видосиков. Ну, и смотрим старые, которые сняты уже. В общем, всем пока и до новых встреч. Счастливо. Пока.